Идет плодотворная работа, да, действительно уже больше месяца мы как приступили к предсезонной подготовке, идет хорошая объемная работа, кропотливая, ребята стараются выполнять и требования, которые предъявляются, и тот объем нагрузок, который предложен, а это действительно довольно серьезный такой, скажем так, да. Плацдарм для того, чтобы создать хорошую базу подготовительную, для того, чтобы в сезоне мы на протяжении всего сезона хорошо выглядели с точки зрения физической подготовки. Ну и, конечно, и другие аспекты мы тоже учитываем и... Тактические нюансы, наигрываем какие-то связи, понятно, что сейчас еще рано говорить о том, чтобы в контрольных матчах наигрывать какой-то стартовый состав, мы сейчас не разделяем ни на первый, ни на второй состав нашу команду, а мы создаем конкурентоспособную команду, которая бы способна была в том количестве, в котором она есть, скажем так, быть боеспособной, конкурентоспособной командой в чемпионате, чтобы она боролась за самые высокие места. кто-то из ребят где-то из-за каких-то по медицинским показателям где-то не может участвовать в тренировках или в контрольных матчах, это да, конечно, вызывает беспокойство определенное, но опять-таки это связано в большей степени с обстоятельствами, в которых мы работаем. Да, понятно, что у кого-то есть какие-то ограничения по работе там, на синтетике, но в целом мы как бы стараемся все-таки выдерживать тот объем нагрузочных занятий, для того, чтобы ребята все-таки набрали, еще раз говорю, оптимальную форму. Ну а что касается игрового тонуса, то здесь еще раз. Повторюсь, да, мы где-то будем со следующей недели уже и по 2, два 2 матча в неделю проводить, чтобы все-таки каким-то образом те ребята, которые по игровому времени не добрали в контрольных матчах, вот на следующ, со следующей недели уже будем компенсировать, чтобы они тоже полноценно участвовали и получали определенное игровое время. Поэтому я думаю, что у нас время еще есть, и у нас достаточно для того, чтобы и дать игровой тонус ребятам в контрольных матчах, но естественно стабилизировать и наиграть уже стартовый состав первому туру. Да, Олег Евдокимов добавился к нам в команду буквально на днях. Я очень хорошо знаю этого футболиста. Он начинал у меня еще в футбольном клубе «Минск», когда был совсем юн. Вот, сейчас это уже зрелый опытный мастер, который, конечно же, добавит нам конкуренции в команде и, я уверен, добавит качество нам э, в наших действиях командных. Мне прежде всего интересны футболисты, универсальные, которые способны сыграть не только в конкретной позиции. Да, да, действительно, если брать именно игроков середины поля, то у нас достаточно в этом амплуа футболистов в команде и считаю очень квалифицированных футболистов. Но, тем не менее, мы не собираемся использовать только одно тактическое построение, у нас есть э, задумки все все-таки быть более гибкими в тактическом плане. Поэтому с этой точки зрения то количество ребят, которые у нас определяют игру в середине поля да, и обладают определенными качествами, плюс их универсализм, способность сыграть не только в середине поля, но и на других позициях, это для тренера очень хороший такой широкий плацдарм для того, чтобы использовать как можно больше каких-то тактических нюансов. Поэтому в этом отношении я считаю, что у нас хороший подбор ребят мы, может быть, еще э, в какой-то степени рассматриваем одного атакующего игрока именно в линию атаки. Опять-таки, не буду там. Э, это, это не нападающий, это атакующий полузащитник. И, опять-таки, хотелось бы, чтобы то качество и то... Квалификация, которая бы соответствовала под амбиции нашего клуба «Минского Динамо», то есть соответствовала этому футболисту. Если такой футболист получится у нас еще найти до закрытия трансферного окна, то мы рады будем его приветствовать нашей команде, чтобы он действительно помогал нам для решения задач. Павел значит, предписание медицинского штаба, что он с 1 марта у нас приступит к работе с командой. Вот. Но до 1 марта пока ему не рекомендуется да, тренироваться с командой, хотя он приходит в расположение команды, появляется уже с ребятами, общается, чтобы немножко свою эмоциональную составляющую улучшить. И это очень важно для того, чтобы психологический парень понимал, что он боевая единица нашей команды. Поэтому с 1 марта ждем Пашу уже в строю в нашей команде. Все отрезки времени до старта чемпионата самое главное чтобы ребята сохраняли здоровье чтобы не было травм каких-то невынужденных такие которые могут помешать набору оптимальной формы вот это самое главное для тренера ну и, конечно, второй момент – это то, чтобы они сохраняли и эмоциональное, и такое вдохновение именно в тренировочном процессе продолжать дальше наращивать, скажем так, наши обороты. Потому что сейчас после того объема работы, который мы выполнили, конечно, уже где-то немножко эмоционально есть такая усталость определенная, но хотелось бы, чтобы мы все-таки за этот отрезок времени эту эмоциональную составляющую еще бы приподняли и к старту чемпионата подошли, как говорится, с хорошим боевым настроением.